Казанский федеральный университет посетила делегация республики ТВА во главе с первым лицом республики. Почетных гостей принял у себя ректор университета Ильшат Гафуров, рассказав про современное состояние вуза. Цель визита – научно-образовательное сотрудничество. Сотрудничество между Казанским университетом и компанией «Куба Петролио» ведется не первый год. За это время были достигнуты внушительные результаты как в научной, так и в практической деятельности в области высоковязкой нефти. 20 июня свои дипломные проекты защитили сотрудники кубинской компании, которые обучались в Казани в Институте геологии и нефтегазовых технологий. Олег Кашин, Леонард Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универньюз.